Чой, язык проглотил? Подъем спим тут. Развалились. Подъем уже день, утро, вечер, обед. Че, язык про проглотил, да? вот ты выглатывай его когда-нибудь. Ну, язык. О что-то сказал где ты был это время все да? а мне вот тоже бабушка на днях приезжала да. блины свои этого наешь они все равно были очень вкусные Но, Ха -ха. ну ка ты чего а наглый наглый тут Да на. Да вон он валяет. Так и правильно сделали. Ты что, наглый? Какие деньги? За что деньги? Деньги за что? Ты что, наглый? Тут еще по моим сундукам будешь лазить. Ну-ка, свалил с моей комнаты. Ты что, умный, я тебе сказал? Давай сметайся с моей комнаты. Люди, люди, так, мы сейчас вызовем полицию. Постой здесь. Постой здесь. Сейчас мы. Полиция. Ты а, чё офигел? Полиция. Ты что, урод? Он ну, в комнате у Маловики. Срочно туда. Все. Все, полиция, где вы? Поднимайтесь в комнату а а Адриана. Е есть преступление. Он сломал ландыш в моей комнате. Еще у нас пытался изнасиловать. Поэтому сейчас мы его в тюрьму закинем. Да, Ребята, о, вы уже посадили его, да? Покажите, где он э, находится. Да, если что-то он там где-то может как-то сломал, будет платить еще штраф. Выйдите, вы, выйди, выдайте ему потом штраф, если он там что-то сломал. Да, 100 тысяч на всю жизнь. Где эта скотина? Ага, сбежал. Mm -hmm. Смотрите, я Хочешь шутку? Хочешь? Нет. Вот и сиди там. Так, попробуй выпусти. Нет. Он не нажмёт на него. Слышь? Я вам хочу подарить вот это для, чтобы вы могли преступников по башке фигачить. Она очень мощная. Давай, бей его. На! Он там, а. Давай, бей его. На. Ну, сейчас тебя еще раз посадят, добегаешься. Лучше стой и отсиди срок. Давай-давай. Садись лучше. Отсиди срок. Или тебя, или тебя в настоящую сейчас в тюрьму посадят. Там, где сидел Габриэля Грест. Давай. Или тебя сейчас где Габриэля Греста посадят. Там хуже, чем здесь. Я тебе говорю. Ну-ка, залез в камеру. жди свой срок. Ну все, вы знаете, что делать. Надо его в камеру, где Габриэля Грест сидел. А, точно, садите все его. Давайте, садите его, этого балбеса. Ну чё, мы тебе говорили. Будешь сидеть в камере Габриэля Греста. Давай, умирай, умирай, все равно тебе не поможет. Давай. Мы посмотрим, что ты сделаешь. Все, пошлите, пусть он тут отсидит свои 30 суток. 30 суток, это месяц. Отсидит. Давай, давай, давай. Встаем. Зак... Быстрее, сейчас тюрьма закрывается. Давай, давай, чтобы это Закройте там, потом закроют там ваши люди. Они, наверное, на третьем этаже. О, еще получит штраф. Вообще кошмар какой. Еще и лапу сломал, наглый. Так, все, ладно, пойдем. Пусть этот балбес там сидит. Пойдем, что ты смотришь? Кто-то морет. это он ли с ума сошел уже. Девы мои я вас... О, беги! И... Срочно беги! А я посмотрю с дерева на, него, на этого, кто это за попрыгун. <регу> О боже, что с ней? Что с ней? Она ч ⁇ больная? Не смешно, хотя меня не попал. Ты ч ⁇ наглый? Еще в меня попал. Дать... <свист> а ха ха ха О, Вроде бы со мной все нормально. Это на минуту. Это на минуту. Всего лишь на минуту. А я уже от смеха помер. А -ха -ха -ха. Да ладно, я не буду за это выходить. ты мне. Мокрая. <laughs> Ладно, я в другую сторону пойду, от, от мокрой. <реклама> <реклама> <И> давай. <реклама> Он там в доме? Не заходите, он может подловить вас на мушку. Ты чё? Вы... Аккуратно. Очень смешно. Ты правда думаешь, что мы... Твои стрелы... Ты можешь задавать только одному... а а а а Да кого ты неуязвим в костюме? Кого ты айкаешь? Я тоже сейчас упаду, айкать буду. Я упал, вот. Из-за тебя теперь ты виноват. М -м -м. Вы все виноваты. Идите сюда. Ногуи. Будьте готовы, эта скотина. Попала в меня, ну. Но... Всего лишь действует минуту больше он в меня не попадет мне позвать Эмили бак Эми бак Нет, сейчас позову ее Эми бак ни перед чем не устоит вы не устоите перед ней. Эми Бак, привет. Ой, Эми, привет. Мне тут надо передать тебе талисман. Эми Бак здесь. Привет, герой. Вы по мне соскучились? Так я так поняла, у вас тут злодей, с которым вы не можете справиться. Но я-то справлюсь, ведь я Эми Баг. <соценно> <соценно> Отстань. Отвали от меня. Вообще наглый. Так. Так. Что мы сделаем? Ха. и он прыгает. А если мы его не дадим прыгнуть? Что мы тогда, если он не будет прыгнуть? Но если он прыгнет, а мы потом не прыгнем? А потом он прыгнет, а мы не будем прыгать. Мы не дадим ему прыгнуть. А он застрял в дом. Если он нас попадет, он дает нам эмоции, но мы. А если он нас не попадет? А если мы уберем эмоции? Но эмоции это жизненный элемент. Мы не сможем без эмоций. Но если он нас попадет, мы будем эмоциями. Ну Что нам сделать? Он еще застал. Уже он поставил стул. Что мне с этим стулом сделать? Как мне. Как мне пройти? Я не могу пройти. Как пройти? Так. Нам, нам нужна Калки. Калки, нам нужно что-то наподобие ее. Нам, нужна... нам нужна её, но ее у меня нету. Что мы сделаем? Привет! Ты что думал, заставишься? Я победить тебя. Он стреляется с лука. А если... Не... А если мы не дадим дать ему слуга стрелять, мы заберем у него лог. А если. А если я возьму ее? Но у меня нет ее. У меня нет. К вами, вы знаете, где ее продается? Мне купить надо. Просто у меня нет ее. А! Так это ее? Да. Так, и что? И что мне дает это юо? Что мы с ним сделаем? Хм. Так, мы подумаем. А, если используется шанс, а мне выпадет. Мне нужно выпасть, чтобы не выпала какая-нибудь цеплялка. А мы этой цеплялкой раз и схватим лук и порвем нить. А тогда, если порвется нить, то и вылетит акума. Но если мне не выпадет мотыга, что что тогда делать? А если. А если у меня не, у... не выпадет, что я потом тогда сделаю? Почему. Мы тогда не сможем по победить его. Но мистер Бак доверился, если мы проиграем, то это все. Но ну, а если я отдам талисман, то когда потом, как мы будем действовать? Хм. Ну а если Пс -э психомедион... А если я порву нить, но ну, мне нужна мотыга. Но мотыги у меня нет. А моя сила не работает. Наверное, не работает. Потому что я ее не, использовал. не использовала. Но если я использую, а вдруг она не работает, и мне ничего не выпадет, и я потрачу свои силы. Тогда что мы сделаем, если мы у нас не получится его победить? Да, Точно, это верное решение. Иди сюда, я тебе отдам талисман. Ну, а если я отдам талисман, то... Бражник победит. Бражник победит. То бражник победит. И нам нельзя, чтобы бражник победил. Поэтому мне надо срочно добавить. Так. Ребят, вы же соскучились по мне герой. Герои, вы же соскучились по моей остроумности? К вами плюется. Так, а если к вам плюется, он что, верблюд? А если он верблюд, значит к вами это не волшебные существа, а они верблюды. Так, которые дают силы. Но если без... хм. Я посмотрю новости точно, и они мне дадут решение. Сегодня пришла новая супергероиня. Она самая умная на свете умнее мистера Бага. А также с ней присутствуют недоумки герои, которые ни на что не способны. Бесполезный герой, особенно Висперия, которая ничего не может. Которая ничего. Ладно. Весперия. Мне по новостям сказали то, что ты ничего не сможешь. Ну, блин, а если ты что-то сможешь? А если ты его ударишь веном? У кого-то есть способность такая? У кого-нибудь есть способность ваном? Или ванем? Веном, точно! Нам нужен, чтобы ней супер супершанса выпал веном. Потому что ни у каких супергероев нет веного. У кого есть веном? Блин, ну и супершанса вена мне не выпадет. М -м, тогда нам нужен какой-нибудь человек, супергерой, который создает Веном. У кого Веном? А? У тебя есть Веном? А почему ты раньше не сказала? Ударь... Так, ударь его Веномом. Ударь его Веном. Хм, тогда я использую... Суперша... Блок и что мне с ним делать? Так. Вы меня любите, я тоже вас люблю, герой. Я буду мистеру Багу попрошу талисман на постоянку, хорошо? Я попрошу, чтобы мистер Баг уехал на три месяца в отпуск дал мне талисман леди Баг. И вы будете со мной спасать, раз вы меня так любите. А если мы подставим под него блок, и он споткнется, и выпадет из него лук, я гений, я гениально. <с <с Так, я ставлю. Эй, психомедион, ты должен споткнуться и должен выпасть лук с тебя. Психомедион, спотыкайся, спотыкайся и пусть из тебя выпадет лук, потому что мои планы гениальные. Ну а если он не споткнется, что тогда делать? Ну, а если он не споткнется... Тебе Ш... осталось несколько минут до перевоплощения. Тупая ты, Эми Баг. Я тупая? Я, Спасибо, я. ты мне тоже нравишься. Я, так, я, что я. тогда нам... Я, что тогда нам сделать? Я. Если я... я если я, дракон я, бесполезный. Я, хм. я, Ладно, я, не я, будем я, звать... Надо было мою сестру позвать, она давно с психушки... Ой, с психушки сбежала, надо ее позвать. Она вам поможет. Я, я самый полезный. Спасибо мне то, что я сам беспумный. Я самая. Спасибо, что вы меня так хвалите. Я тоже вас люблю. Алло, мистер Бак, я тут решила, я, наверное, с ними оставлюсь на неделю, буду им помогать, нет, нет, буду помогать нет, им. Нет, нет, нет. Да, мистер Бак, ты сегодня с ним поговори, можешь, они соглашаться. Он споткнулся, yes, осталось, чтобы он выронил лук, тихо, не спугните его, тихо, тихо, он споткнулся. Сейчас должен лук из него выпасть. Подождите. Тихо. А где... Он споткнулся. Так, надо чуть-чуть еще подождать, когда выпадет лук. Да! Выпал лук! Мой план гениальный. Я просто гений. Гений. Гений. Я гениально... Он споткнулся, из него выпал лук. Ведь я самая лучшая супергероиня. Мистер Бак. Короче, мы, я уже победила суперзлодея без помощи супергероев. Я так подумала, я могу остаться еще на недельки-две. Висперия, привет. Ты посмотри, что я у него отобрала. Он споткнулся, а я забрала у него лук так эй, как эй, мы его эй, сломаем хм, как его сломать точно можно его разбить я гениально но как мы его разбьем если обземлю, а вдруг он не сломается, нам надо что-то твердое. Либо мне нужен выпасть какая-нибудь штука, чтобы из этой штуки сломалась бы она. Ну, либо можно было сжечь. Но если я не жгу, что будет тогда? Ну, а если мы сделаем что-то другое, что мы тогда получится? Но как его разбить, если у нас лук, а вдруг мы лук не разбьем? Тогда что мы сделаем, если лук не разобьется? Тогда Бражник изгнала кумусам. Видите, я геня Чудесный! Чудесная! Эми-бак! Ну все, герои, я буду под вами скучать. Ой, к вами. К верблюды к вами, вы такие хорошие. Ладно, я пойду с мистером Багом поговорю Мистер Баг, я тут решила, может на недельку оставишь мне талисман Что? Ты оставишь мне? Ладно Или ты меня не оставишь? Нет, не оставишь? Ну, хотя бы будешь давать раз в день, чтобы я повеселилась я своими б... ге... к вами героями. Они такие классные. Вы же по мне с... соскуч... скучали? Нет. Отстань. Ладно, я пойду мистеру Багу отдам талисман. <зывody> <зывody> Детрансформация. Здравствуйте, герои. Ой, здравствуйте, к вами. Да, о Хватит меня бить. Не бейте меня. Чё случилось? Вы чем бешены? Вы чё с сошли? К вами? сошли? Чё случилось? Чё случилось? Я не понял. Это кто такая? Как Тики появилась... Если Тиги, ты тупая? Как ты появилась? Все, раз тихо, прекратили меня бить, я в шкатулку сейчас засуну, будете там сидеть вечно, годами. Я сказал, сейчас годами будете сидеть там. Я сказал быстро. Так, кого-то я призову сейчас в шкатулку и больше не вызвали оттуда. На вечность, я сказал. Еще один удар и всем. Еще один удар и все. И я вас сажу в клетку. Это шкатулка называется. Я серьезно. Не бейте, объясните, что произошло. Я дал им баг. Она хорошо справилась со своей работой. Да, она чуть-чуть больная, но ничего страшного. Вам она понравится. Ладно, ладно, ладно, к вами все. Больше Эмибак не не будет, надеюсь. Больше Эмибак не будет, все. Все. Да, ой, он сейчас придет. А ими-баг умнее. На, на, кстати, передашь своему хозяину Тихо Передашь Своему хозяину передашь Да, иди, передашь ему. Да нет Его хозяин ждет, я же забыл талисман дать хозяину А вы, а вы к своим хозяинам Какую шкатулку Давайте к своим хозяинам потопали Шкатулку они тут Давайте, давайте, топаем К своим хозяинам Туда, я, я эй, э, мартышка, ты за что сделаешь? Э, откройте. Откройте. Я Тебе? тебя убью. О, я так, давай, давай, иди. Тренировка по мартышкам. Топай. Полда. Да. Да. Так, все, я спущусь на первый этаж. И... Прилягу на диван. А я,